Его можно прямо растягивать руками, оно не рвется. Получается. Фарш мы уже приготовили. Фарш у нас свинина-говядина лук крученный. свой перец по вкусу вот. раскладываем фарш на край теста защипываем делаем форму полумесяца вот. у меня такой валик я обрезаю тесто края но если нету такого валика можно вилочкой и красиво получается вот я делаю, я поставлю масло нагреваться. Так, масло у нас разогрелось. Сейчас ложу наши чебулечки. аккуратненько. Все. Наш карчат, Выкладывать будем на решетку, чтобы лишнее масло стекло, а потом уже на блюдо переможем. Здесь у нас уже пожарили.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 Масло Вкладываем. Смотрите, какие у нас красавцы. Обязательно попробуйте. Приятного аппетита. До свидания.